Услышь, Господи, слова молитвы моей, уразумей помышления мои, внемли глазу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь, Господи. Рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать, ибо Ты Бог, нелюбящий беззакония. У Тебя не во злой, нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззакония. Ты погубишь говорящих ложь кровожадного и коварного, гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем, ибо Ты благословляешь праведника Господи, благословением, как щитом, венчаешь его. Вот, вот мне эти слова такие, искренние слова, в которых нет публики, а я и Господь, вот автор этого псалма «И Господь». И он вот выражает свои чувства вот в такой искренности, которую мне хотелось бы тоже переживать. Мы все-таки люди, живущие в тесноте, вокруг нас столько много разных факторов, влияют на нас, возбуждают нас, где-то стыдят нас. И мы каким-то образом приспосабливаемся вот в этой толпе, чтобы угодить, чтобы как-то соответствовать привычным стандартам. И вот он в этой исповеди, в своей искренности, открывает свое сердце. Внемли глаз у вопля моего, царь мой и бог мой, я к тебе молюсь». Слышь, вот мне думается, в наше время сегодня не к телевизору молиться, не к какому-то чиновнику, даже не к священнику, а вот именно к Богу. Вот чего нам сейчас достает больше всего. И вот он исповедует и признается, ты Бог, не любящий беззакония. У тебя не удоварится злой. Слышь, это же признание, мое признание, что я обращаюсь к Богу, к святому, и здесь не только надо умыться в бане и переодеться, а здесь надо как-то себя так встряхнуть, прочистить, потому что ты подходишь к Богу, а у которого злой-то не во двореется, который лукавство не допускает, который всю нашу фальшь, он просто не подпускает близко. Слышь, какая работа духовная мне должна быть проведена, проделана над собой самим, не над ними, не над теми, а над собой. И он тогда говорит, ты благоставляешь праведника. Господи, благословением, как щитом, венчаешь его. О, вершина и молитвы, и признания, и благодати Божией. Пусть она, благодать Божия, будет со всеми нами.